Ребят, всем привет! Сегодня мы поделимся информацией об и маркетинг, как и на чем зарабатывает проект. Вот. И также расскажем, как заработать здесь на пассиве, а также расскажем о том, как заработать активному инвест. Ребят, сегодня у нас будет в первой части мастер-класс для активных лидеров, которые хотят добиться результата. И во второй части мы начнем презентацию о проекте AI Marketing для новичков. Как правильно строить бизнес вместе с AI маркетинг Как заработать по партнерской программе вместе с ANB Network. Ну что ж, поехали, друзья. Итак, вы видите главную страничку данного сайта. AI маркетинг зарабатывает на кэшбэках здесь очень легко посмотреть это все на главном сайте, чтобы человек разобрался, ему достаточно пролистнуть немножко информацию и посмотреть, что подтянутые агрегаторы, то есть те магазины, в которых, которые дают кэшбэк за свои товары и услуги, и каждый человек может ими воспользоваться и вне АИ-маркетинг, но тут есть возможность зарабатывать на полном автомате, то есть можно использовать MarketBot как представлено в данном видео, и зарабатывать на полном автомате плюс к своему депозиту в примерно в течение трех месяцев плюс 100%. Я сегодня также поясню детально, как это делать для новичков во второй части, но сегодня вначале, говорим, для лидеров даем важную полезную информацию. Друзья! Что нас заинтересовало в данном проекте, если меня смотрят лидеры, которые зарабатывают в других проектах также, понятное дело, нас заинтересовала здесь партнерская программа, которая очень интересная, то есть она складывается с двух частей, то есть мы можем зарабатывать на сайте АИ-маркетинг и данная, данный проект платит 5% с первой линии, с всех покупок наших партнеров, то есть мы можем зарабатывать с того, что они пополняют баланс в MarketBot 5%, и каждый раз, следующий раз, когда они пополняют баланс, мы зарабатываем 5%. Если до них все-таки дошло, что можно зарабатывать на онлайн кэшбэке и офлайн кэшбэке, мы также с этого зарабатываем. И наше задание сейчас донести до этих людей, до наших партнеров, что а можно зарабатывать, и что важно, что данный проект действительно зарабатывает на кэшбэках. Это очень важно, потому что очень много партнеров, даже сегодня я общался и приглашал партнеров на презентацию, зарабатывают на разнообразных, разнообразных проектах, ну типа смарт-контрактов и так далее, где нет зарабатывания денег, а идет просто распределение или перераспределение денег между партнерами, и очень хорошо, когда ты зашел в начале, и очень хорошо, когда ты пригласил людей, но нет самой главной вещи, не генерируются деньги. Да? Здесь данный проект генерирует деньги с кэшбэков. И каждый человек может лично это проверить. Как это сделать? Для того, чтобы вам показать, я перейду в инвесторский кабинет. Видите, да, здесь такой у нас инвесторский кабинет. И у нас есть две закладки. Онлайн шопинг и офлайн шопинг. А то есть, для того, чтобы проверить, как и зарабатывает ли данный проект на кэшбэке, нужно зайти и выбрать свой регион, выбрать магазин, который нравится вам, сделать покупку, купить тот или иной продукт и увидеть в закладке «Покупки» в онлайн-шопинге, что есть транзакция, есть начисление кэшбэка. То же самое легко увидеть в офлайн-шопинге, а эту вещь, то есть необходимо зайти, прикрепить свои, то есть писать 4 цифры своей а, карты, которую будете платить, сходить в один из этих вот магазинов и а, загрузить чек и получить а, кэшбэк уже сразу в, на, на, в кабинете. И в течение 15 дней он будет, так скажем, разморожен. То есть вот таким образом можно проверить, что данный проект действительно зарабатывает на конкретном кэшбэке и вот это очень круто то есть если у нас уже есть основа у нас есть фундамент что здесь деньги не просто из воздуха и они не просто из рассказов администрации что данный проект типа увеличивает вам деньги вот здесь то есть вот и пополнили вот у вас эти цифры являются деньгами то есть каждый из нас может лично проверить как или действительно ли работает этот кэшбэк Напишите также, друзья, свое мнение под этим видео или поставьте хотя бы плюсик под этим видео в комментариях, что зарабатывает ли проект на кэшбэке или нет. То есть ваше исследование что показало. Потому что для нас очень важно и мы также ведем свою команду именно в этом проекте так, чтобы каждый лично проверил зарабатывает ли проект на кэшбэке или же это просто вот такая вот визуализация в кабинете. На данный момент мы тестируем это все, проверяем и убеждаемся, что действительно вот наши чеки, которые мы загружаем, приносят они кэшбэк. И мы понимаем, что marketbot анализирует рынок, на что есть больше спроса, то есть что лучше люди покупают в интернете. И таким образом там размещает маркетинговый отдел рекламу, запускают рекламные кампании, и с этого мы зарабатываем. То есть, есть возможность проверить, протестировать, что все четко, все круто, и а, увеличить свои средства. Как заработать и как увеличить свои средства детально я расскажу во второй части. Сейчас только в двух словах расскажу, что MarketBot дает нам возможность на автомате получить плюс 100% к нашему пополнению. И вот именно это заинтересовало также нас, лидеров, которые зарабатывают на рекомендации э, проекта, что мы можем взять, пополнить рекламный баланс, закинув сумму средств, что э, мы и сделали. И вот смотрите, здесь в рекламном бюджете есть у нас 2000 долларов, которые уже почти израсходовались и принесли нам чистого дохода 53 процента то есть это говорит о том что тут выгодно приглашать партнеров потому что я сказал чуть ранее да, что мы можем заработать 5 процентов здесь по партнерской программе за приглашение с первой линии и мы также можем заработать в INB Network от 5 до 15 процентов плюс бонусы а еще можем увеличить свой актив то есть мы инвестировали здесь 1550 долларов, видите, немножко в рекламном бюджете немножко больше, потому как есть проект дает акции для того, чтобы стимулировать интерес к маркетботу, и наш интерес был действительно хорошо простимулирован. И у нас, видите, 1550 было пополнено, а 2034 доллара уже у нас в работе, это в течение 48 часов израсходовалось почти 1500, заработано в два раза больше. Интересно? Интересно. Соответственно, что нужно сделать для того, чтобы к нам в команду просились люди, чтобы они сами хотели а, взять нашу реферальную ссылку, взять наш подарочный сертификат и воспользоваться ими для того, чтобы также увеличить свои активы. Все очень просто, друзья. Просто начните делиться информацией. Начните делиться информацией у себя в соцсетях. Я очень рад, что... Спустя неделю с прошлого вебинара очень много вижу информации уже в соцсетях, ВКонтакте, например, потому что люди начинают делиться информацией, таким образом они начинают привлекать внимание окружающих. Меня очень порадовало также, что данный проект развивается как партизан, потому что кроме чата поддержки, в котором иногда, то есть новичок, очень ну, трудно новичку разобраться, больше какой-то такой кричащей рекламы, информации нет. То есть ее очень мало. Поэтому, друзья, у вас есть шанс, в принципе, сейчас урвать большой кусок рынка, поделившись информацией у себя на страницах о том, что вы разместили какую-то часть денег в маркетбот что вы использовали подарочный сертификат вы можете сделать пост написать текстом вы можете снять видео на телефоне опубликовать в инстаграме в вконтакте например да поделиться этим в ватсапе или в телеграме или на фейсбуке таким образом ваше окружение начнет узнать что такое маркетбот дайте людям также возможность Проверить лично. Не нужно людей убеждать. Это очень важная ошибка. Многие люди это делают, вытягивают лидеров также на созвон, чтобы их партнер вышестоящий убедил человека в том, что здесь реально все работает и что м, тут он может прокрутить свои деньги. Это... Часто бывает ошибкой, потому что люди начинают упираться и так далее. Я, например, цепляю людей таким образом, что пишу или в истории, или в, на стене, а даю такую информацию. Хочешь из 40 долларов сделать 120? Вот такая вот информация. И он тебе думает, как это из 40 долларов? Конечно, это плюс 200 процентов за какой-то определенный период и не сильно долгий, может быть в течение 2-3 месяцев. А как? И сразу человек задает вопрос, а как? Потому что, когда мы начинаем показывать, там хочешь из тысячи сделать 2 или три, ну, наверное, ну, некоторых людей будет это пугать. Но когда мы ему скажем маленькую сумму, он, может быть, и заинтересуется. Это один из вариантов, я вам предлагаю сегодня. А как это сделать? Все очень просто. Возьми зарегистрируйся, воспользуйся подарочным сертификатом. Здесь у каждого в закладке кэшбэк есть подарочный сертификат на 50 долларов. Вы можете протестировать, как работает MarketBot и без вложений. То есть, если посчитаем, что мы берем 50 долларов подарочный сертификат, ваш человек допустим пополняет а, баланс на 40 долларов и вы например можете ему подарить немножко НБО это об этом я также немножко позже расскажу а, допустим 10-15 долларов и он например вот по той акции которая у нас сейчас есть пойдет в магазин но он все равно ходит в магазин сделает покупки и получит какие-то там два чека которые загрузит в закладки оффлайн шопинг, получит таким образом от вашего подарка НБО, например, 10-15 долларов на рекламный баланс, то есть у него примерно выйдет 50-60 долларов или 55 с его инвестицией 40, и у него пойдет в работу 110 долларов. То есть они отработают статистики статистике, в рекламном бюджете начнут расходоваться, израсходуются и принесут ему порядка 60%. Ему нужно будет вернуть, понятное дело, подарочный сертификат, когда он начнет отправлять деньги. Ему нужно будет выплатить первый раз 100 долларов, такое условие компании. Но он фактически сделает из 40 долларов 120. То есть примерно такая сумма выходит, если у нас идет в работу 50-55 долларов реальных. Но используя акцию, можно даже из 40 долларами это сделать. Таким образом, человек при небольшой инвестиции, Сделает удвоение средств или даже получит плюс 200%. Поэтому, друзья, начните делиться информацией о MarketBot просто, обдуманно, конкретно у себя в соцсетях, а также приглашайте партнеров на вебинары. Начните также вести вебинары, вот мы сегодня делаем также вот такой показательный вебинар для вас, как вы можете просто показывая свой экран, активируя свой небольшой, пускай даже может быть рекламный баланс, вы можете показывать партнерам, как работает маркетбот и когда они у вас спросят, ну а ты выплачивал что-то, вы откроете просто-напросто закладку отправить, закладочку история переводов и сможете показать, что да, первым делом мы вернули 50 долларов подарочный сертификат и потом мы начали выводить средства и таким образом выводим регулярно средства себе на баланс. Можно выводить и пополнять данный баланс через visa mastercard что облегчает для многих партнеров кто не умеет пользоваться оплатежными системами то есть вы можете находясь в казахстане или в россии зайти в закладку пополнить то есть понятное дело правильно зарегистрировавшись об этом немножко расскажу позже для новичков ребят если вы еще смотрите у вас еще есть 15 минут для того чтобы подключить своих новичков к данной презентации вот а, то есть вы можете просто-напросто зайти в закладку «Пополнение», вы можете выбрать Visa MasterCard, пополнить сумму, например, на 100 долларов. Это с Visa MasterCard пополнится рекламный баланс MarketBot. Эти деньги отработают, и когда у вас соберется, например, сумма на балансе, вы сможете зайти в закладку «Отправить». Списать, допустим, вот 50 долларов, это уже после того, как вы вернете подарочный сертификат. И вывести деньги также на Visa MasterCard. Да, минимум, конечно, 15 долларов, комиссия за вывод 3 доллара, но средства вам придут на Visa MasterCard, не нужно морочить себе голову ничем другим. И это очень круто. Поэтому данная платформа, благодаря вот такому умному развитию, она набирает обороты. Я вам хочу сказать, что на данный момент очень много разнообразных стран начинают подключаться к AI-маркетинг и начинают зарабатывать. Многим партнерам уже мы также объяснили, как можно по партнерской программе зарабатывать еще больше. Это именно то, что нас заинтересовало. Так как, смотрите, мы, только что я рассказал да, вот вам, как амбициозным лидерам, вы можете зарабатывать 5% с каждого пополнения ваших партнеров. А также, если вы регистрируете партнеров через INB Network, вы можете, приглашая их здесь, регистрируя их по данной ссылке, регистрировать их на партнерском сайте. И после этого, говорите им, нажимаете вот здесь, в этот AI маркетинг кнопочку, переходите на сайт AI Marketing, Заходите в закладки вот здесь вот вход и заходите через значочек вот этот вот с синий, такой синенький значочек с мозгами, так скажем, да, то есть INB Network, связываете два сайта, а, то есть попадаете вот вы в кабинет через этот значочек, заходите в закладку пополнение, копи, отдаете им свой подарочный сертификат и таким образом привязываете их, то есть они зарегистрировались по вашей ссылке на сайте INB Network и вы потом их Подарочным сертификатом этого человека привязываете у себя в кабинете, можете это проверить в закладке сертификаты, вот здесь, а вы привязываете их в этом кабинете AI-маркетинг. Таким образом, человек, когда пополняет баланс один раз, рекламный баланс, протестировать там на 50 долларов, на 100 долларов, у него сразу средства появляются здесь, вам они сразу начисляются здесь 5%, то есть вот здесь вот прочитали да, 5%. Через 48 часов а, деньги, когда переходят с рекламного баланса, а столько именно нужно для того, чтобы перейти в закладку где у нас, с кэш, с кэшбэ, э, статистика, в рекламный бюджет, а, у вас начисляются от 5% вот по этой вот шкале до 15% здесь вот, в закладке активы. То есть вы можете в закладке «Активы» вам начисляться с единственной одной, например, покупки или инвестиции вашего партнера, вам начисляется там 5%, и тут от 5 до 15%. Таким образом, вы зарабатываете вдвойне на одном сайте и на другом сайте. Самая важная еще тоже вещь, это то, что здесь вам учитывается весь товарооборот вашей команды. Таким образом, друзья, Сделайте определенный марафон для себя лично, если вы хотите, чтобы вам люди писали в личку и говорили слушай, помоги, расскажи, такая интересная тема, дай информацию, как зарабатывать. Я рекомендую вам в этом вебинаре поставить себе цель и сделать марафон себе лично, не кому-то там, а именно себе лично, потому что... А мы на личном примере с марта месяца уже протестировали хорошо данные два проекта, они работают действительно отлично и они дают классные акции для разных партнеров, кто заходит на разные суммы денег, дают возможности сейчас протестировать, что они действительно зарабатывают на кэшбэках. Таким образом, если вы себе поставите цель, поставите такой марафон, хочу сделать марафон в течение ближайших 90 дней и выпишите себе конкретное время, что вы посвящаете два, три, 4, 5 часов в день и действуете таким образом каждый день, например, кроме выходных, то, уверяю вас, вы сможете сделать мощнейший результат. Я сейчас вам также покажу, какие результаты вы можете достичь, каких результатов, если будете двигаться по заданному курсу в течение 90 дней и делать определенные действия, ваши люди конкретно, они будут реагировать на то, что вы им сказали, допустим, месяц назад, две недели назад. Потому что чаще всего есть партнеры, которые отвечают на ваше предложение таким образом, да, нет, или подумаю. То есть вы пишете человеку, он говорит, вау, да, хорошо, или он говорит, нет, или он говорит, подумаю. Заметили, наверное, да, такую вещь? Не оставляйте тех, кто говорит «я подумаю» или тех, кто говорит «нет». А также не оставляйте тех, кто говорит «да», потому что с ними нужно поработать и привести их к результату. Мы являемся умными инвесторами, потому что не просто заходим на пассив в массу проектов и потом стараемся откуда-то хотя бы забрать свое. Мы являемся умными инвесторами, потому что размещаем средства, на балансе данные средства работают, и мы в процессе данной работы также трудимся и делимся информацией о проекте, таким образом быстрее всего выходим в безубыток. Таким образом, друзья, вам очень повезло, что вы сегодня находитесь на этом вебинаре, рекомендую поделиться данным вебинаром также со своими новичками. Я считаю, что эта информация даст им понимание, как нужно действовать в инвестициях, потому что самая первая вещь, когда вы заходите в инвестиции, забрать свое, чтобы вы не рисковали надмерно, потому что с каждым разом будет лучше акция, с каждым разом будет все вкуснее, Самое главное, инвестирую нормальную сумму средств, например, там 1500 долларов. В процессе этого делимся информацией. За три месяца, пока ваша 1500 долларов принесет вам хороший профит, у вас уже будет команда. То есть я вам даю более чем серьезное заверение, что вы за три месяца можете заработать более 10 тысяч долларов только по бонусной программе, о которой мы вот сейчас как раз и говорим. И ваши деньги принесут вам также 100-200% дохода. Таким образом, когда вы поставите себе такой марафон, что вот я поставил себе цель, и у меня вот реально ничего меня не отвлекает. Сейчас лето, жара, огороды, море, там, шашлыки, отдых с друзьями. Все круто, но я концентрируюсь на том, чтобы не отвлекаться. И до июль, август, сентябрь за 90 дней моя цель. Ставите себе такую мини-мини маленькую цель. Выйти на пятый уровень, то есть сделать товарооборот тридцать 131 тысячу и заработать 9600 долларов по партнерской программе. То есть когда у вас есть такая цель, соответственно вы просто поймите, да, вы заработаете 10 тысяч. И вы сейчас сидите думаете, может быть вы новичок, зашли или например в это новый для вас проект. И вы думаете, какую же сумму инвестировать, может быть просто подарочный сертификат активирую и буду делиться информацией с людьми. Но что они мне скажут? То есть я их буду приглашать, возьми, заинвестируй 1000 долларов, например, а у меня только подарочный сертификат. И вы понимаете, что вы за 90 дней, если правильно будете заниматься, а ваш вышестоящий за 90 дней сделал такой результат, сделал более 130 тысяч, заработал только 10 тысяч долларов по бонусам, значит и вы можете сделать. То есть он ничего не делает сверхъестественного. То есть вы тогда думаете, ага, ну лучше разместить, конечно, получше сумму. Какую же сумму разместить? И с опыта могу сказать, что если размещать 10 раз по 100 долларов, результат не будет большой. Если говорить просто про маркетбот. Лучше всего разместить, допустим, 300 долларов сразу, единоразово пополняя баланс. 500 долларов, может быть 1000 долларов на рекламном балансе. Таким образом результат будет больше. На одном из примеров я хочу сказать, на 1000 долларов партнер сделал плюс 97%. То есть, да, он использовал акцию от проекта там плюс 20%, но реально, ребят, почти 100% за 3 месяца. То есть вы приним... тогда вам логично придет в голову, что надо зайти на нормальную сумму. Если у вас 50-100 долларов сейчас работают, они быстро израсходуются, и у вас робот отключится. А вам для того, чтобы робот был в работе, надо хотя бы там 300-500 тысяч долларов. То есть это уже логично, да, какую сумму надо закинуть чтобы не морочить голову, то есть инвестируем допустим тысячу долларов. Пока тысяча долларов расходуется, у нас есть полтора месяца для нашего марафона, чтобы создать продающие ролики от себя, либо взять продающие ролики от проекта, потому что проект имеет такие ролики. Размещаем их у себя в соцсетях, делимся ими в личке вместе с партнерами и за период времени мы делаем определенный результат. Таким образом, начинаем забирать бонусы 100 долларов, 500 долларов и больше. Я хочу вам сказать, что выйти на уровень ведущий агент занимает примерно неделю. То есть, чтобы забрать первый бонус 100 долларов, вам необходима неделя. Если вы серьезно относитесь к себе и также к бизнесу, делимся информацией, у нас заходят партнеры, мы четырех человек подключаем по 1000 долларов, вуаля, мы заработали 5% с товарооборота. И также получаем бонус 100 долларов. Следующая неделя, это примерно у нас получается бонус 500 долларов. То есть за две недели в проекте, если мы поставили себе серьезный вызов и марафон 90 дней, мы за две недели зарабатываем 600 долларов бонусами и у нас товарооборот 8192. За следующие две недели наша цель сделать бонусом, Забрать 1500 долларов. Кому интересно, напишите, пожалуйста, поставьте плюсики в чат. Кому было бы интересно, друзья, за один месяц заработать 2100 долларов. Поставьте плюсики, мне очень интересно видеть, кто вот из тех, кто у нас пришел сегодня, амбициозные лидеры. И очень бы хотели, или уже сделали даже, хотели бы заработать 2100 долларов. Это не трудно совсем. Почему? Показываю, друзья. Показываю, рассказываю. Есть такая табличка, которой автор являюсь я, это ничего трудного в этом нет. Нужно подписывать в день по три человека на подарочный сертификат и делать проплату. Три человека, чтобы с ними созвониться, это не так долго, то есть может быть на каждого полчаса, то есть полтора часа в день, и, понятное дело, надо время на организацию данных встреч. То есть примерно, если мы посвящаем два с половиной часа в день хотя бы, выписываем список знакомых своих партнеров, Пишем им в личку и приглашаем этих людей на презентацию, например, нашу конкретно, или презентацию вашего спонсора, с которым вы договорились. Он говорит, хорошо, например, Николай, я готов тебе помогать полчаса, например, в день на одного человека. То есть я проведу пару встреч в начале, потом уже ты. И вы входите в такой rush, так скажем, такой движ. Когда вы каждый день по три человека делаете три презентации. Потому что посвящать 2, 3, 4 часа в день, это не просто посидеть в чате, посмотреть, что там что пишет. Это конкретно работа с партнерами а, и с новыми людьми, которым вы показываете возможность зарабатывания с MarketBot. На личном примере. То есть, если вы инвестировали 1000 долларов в рекламный баланс, и он вам круто работает, показ, и вы не показываете это своим партнерам, то вы немножечко что-то, ну, не делайте то, что поможет вам заработать еще дополнительно по партнерской программе, а можно было бы. Таким образом, друзья, когда вы правильно будете делиться информацией с людьми, то есть сначала со своим спонсором несколько дней, потом сами уже ваш товарооборот начнет расти. То есть по три человека подключаем, каждый принимает решение сам, не нужно человека упрашивать, то есть можно сказать, смотри, я нашел такой вот сервис, который зарабатывает на кэшбэках, и этот сервис дает возможность а, прокрутить средства, а я хочу вам сказать, что я наблюдая за суммами от 5000 от 10 тысяч размещенных средств на платформе АИ-маркетинг, меня они очень сильно удивляют, потому что эти суммы начинают, ну как бы дают намного больше результата. По доходам нежели мелкие суммы порядка 300 или 500 долларов то есть вы говорите человеку вот смотри я вот закинул тысячу у меня вот такой результат но вот у меня знакомый или знакомый знакомого он закинул 5 или 10 тысяч смотри какие результаты ты может быть потестируй с нами и ваш человек сам проверит сам зарегистрируется и скажет вау спасибо что ты такой вот тему мне показал убеждать никого не надо таким образом ваш партнер а сам начнет тестировать, а вам надо достаточно ему просто показать, зарегистрировать по ссылке в INB Network и активировать ему подарочный сертификат, и пускай пополнит хотя бы там тех 50 долларов, да, и дальше он уже начнет сам разбираться, потому что добавили вы, допустим, его в чат, а в чате люди скидывают скрины по доходности с пакетов, например, там, ну, с инвестиций, рекламный баланс. 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, сам человек дозреется и сам начнет пополнять каждый раз, следующий раз и так далее, и так далее. То есть все, что вам нужно сделать, ребят, быть в движении, быть вот в этом процессе, воспользоваться материалами, которые есть и доступны про MarketBot, подтянуть своих знакомых на вебинар с вашим вышестоящим спонсором, а хороший спонсор достается тем, кто его достает. То есть, если вы увидели, что есть партнеры, которые забирают бонусы 1500 долларов, там, 2500 долларов, 5000 долларов, <coughs> и вы бы хотели также, достаньте такого спонсора, работайте с ним в команде, и таким образом он сделает для вас хороший результат, потому что за вас по факту расскажет все. Это то же самое, что мы сейчас делаем, также вот для общего чата, потому что... Мы считаем, что стоит донести такую информацию, возможно кто-то из общего чата, кто давно сидит, наблюдает, нас услышит, так как мы в свое время интересовались, а действительно ли платит этот маркетбот, что за проценты, потому что очень трудно вначале разобраться. И когда мы разобрались, делимся информацией конкретно для всех, чтобы люди поняли и могли зарабатывать с данной платформой. Надеюсь, данная информация, как для активных партнеров, сегодня была вам полезна. Сейчас мы начинаем презентацию для новичков, которые вот только пришли. Допустим, если у вас они сейчас еще на подходе, еще раз напишите им, пригласите на презентацию. И я через минутку начинаю. Итак, друзья, у нас есть такой сервис, как ai маркетинг в котором а, последнее время добавились разные языки уже и вы можете порекомендовать данный сервис разным своим партнерам так как есть возможность зарабатывать с данным а, сервисом на реальном кэшбэке а, в разных странах и мы это протестировали мы убедились что сервис дает возможность зарабатывать действительно на кэшбэке а, с наших покупок мы очень часто тратим деньги и не секрет что очень много сервисов дают возможность получить 4 процента 5 процентов 10 процентов и больше тот же самый booking.com у каждого из вас есть ссылка например если вы зарегистрированы в booking.com у вас есть мобильное приложение если вы поделитесь например со своим партнером или знакомым он сделает покупку резервацию отеля через booking.com он получит определенную сумму средств на баланс или скидку, и вы получите также сумму средств на баланс. Если вы не знали о такой возможности Booking.com, ребят, воспользуйтесь, есть такая штука в приложении. Но, если вы также, э, например, будете пользоваться через сервис АИ-маркетинг и э, используя Booking.com, то вы можете получить 4% кэшбэк. И это круто. И вот таким образом зарабатывая данный сервис АИ-маркетинг на кэшбэках. Что самое интересное, данный э, сервис использовал это автоматически, то есть автоматизировал все эти кэшбэки. И если мы пополняем наш рекламный баланс реальными деньгами, то эти деньги запускаются в работу, из-за них э, запускаются рекламные кампании. Те все рекламы, которые выскакивают у вас в интернете, вы видите эти все баннеры, и так далее. Это все платная реклама, на которой зарабатываются миллионы долларов. И я думаю, что вы знаете, что эм, Google AdWords запускают кучу рекламы также в интернете, на ютубе выскакивает каждый раз реклама. Это все платная реклама, за которую кто-то платит, и кто-то по ней нажимает, и кто-то за это зарабатывает деньги. А кто-то, кого заинтересовала реклама, пользуется товарами и услугами. Так вот, коротко говоря, я вам рассказал сейчас принцип работы MarketBot. То есть мы, например, размещая средства на нашем рекламном балансе, по факту отправляя их в рекламный бюджет, платим за выскакивающую рекламу, таким образом на этом кто-то покупает продукты за это или услуги, данные магазины, которую, в которые мы запускаем рекламу, так скажем, да, грубо говоря, отдаем деньги на эту рекламу, они получают профит и платят кэшбэк сервису АИ-маркетинг. АИ-маркетинг делится с нами, мы можем посмотреть это в закладке «Покупки», видите, ваш кэшбэк есть, и отчисление, то есть 45% остается АИ-маркетинг и 3, там, 55% идет конкретно нам. Таким образом вы можете зарабатывать порядка 30-35, даже 40% в месяц, используя данный сервис A.I. маркетинг И это очень круто. Грубо говоря, если вы пришли только сейчас на вебинар и услышали эту информацию, возможно вы зарабатываете в интернете. Я вам хочу сказать коротко. В разных инвестиционных проектах, в интернете, которые работают на долгосроке и так далее, порядка 4-5 месяцев только занимает время, чтобы забрать свои средства назад. То есть мы инвестируем, допустим, 1000 долларов, и если проект платит 25% в месяц, мы зарабатываем 100%, то есть мы вернули благополучно свои средства. И только через 4 месяца мы начинаем зарабатывать профит. Здесь же, используя MarketBot, мы имеем возможность за 4 месяца, грубо говоря, инвестируя 1000 долларов, 2000 долларов, прокрутить данные средства и заработать, и забрать их уже с профитом. То есть, какой профит здесь можно получить? То есть, если, например, у вас сейчас есть 1000 долларов, и вы услышали эту информацию, вам нужно зарегистрироваться по ссылке вашего партнера, который вас пригласил. Это ссылка с INB Network. Вы регистрируетесь по этой ссылке, активируйте свой подарочный, то есть его подарочный сертификат. Это вам дает плюс 50 50 долларов на баланс, и вы можете бесплатно получить по факту от компании еще плюс 25, 28 долларов, которые будут вам подарком. Вы можете разместить тысячу долларов. К этому данная, данная возможность еще сопровождается тем, что вы можете получить при пополнении баланса еще дополнительно плюс от 5 до 30%. Потому что проект INB Network запустил вот такую акцию, что... Вы при пополнении баланса, если у вас есть в активах на балансе НБО, это, так скажем, внутренний токен, который вы также можете купить на бирже, перейдя вот по этой ссылке Ainero AIN, AIN Change. А выбрать вот здесь нужно вот такие значки, то есть эти значки, они выскакивают у всех. Почему эти значки выскакивают, сейчас скажу. Это, так скажем, защита да, от взлома сайта и так далее, от DOS-атаки и многое другое. Вы выбираете два раза одни и те же значки, которые показаны вот здесь минимум хотя бы 3 штуки, таким образом попадаете на биржу и на бирже вы можете приобрести данное НБО. На данный момент оно торгуется от 0,2 цента и более. То есть это все очень просто делается. Я думаю тот человек, который вас пригласил все вам это все расскажет и так далее. То есть вы купили НБО, оно у вас попало вот здесь в закладку активы, вы например хотите воспользоваться акцией. По акции на данный момент вы можете сейчас протестировать, как работает офлайн-шоппинг. Допустим, вы идете в KFC. Вот такой вот есть KFC. Делаете, например, там покупку кофе с другом. То есть, вы, вы приглашаете человека, например, вашего э, новичка, допустим. Заказываете кофе. Выпили кофе, допустим. Сделали презентацию. Одну вторую презентацию, к примеру. А потом, допустим, перекусили и у вас появилось два чека. Именно с KFC. Вы заходите в закладку offline shopping, нажимаете получить кэшбэк, вы там, понятное дело, заранее прикрепили свою карту, этой картой вы оплатили в KFC, прикрепляете два раза два кэшбэка, да. и таким образом при пополнении баланса получаете 15% плюс 15%, это 30%, вы пополнили на 1000 долларов, 30% вам идет от Тех НБО дополнительно к вашей инвестиции, к вкладу. То есть 1000 долларов пополнили, 300 НБО снялось, 300 долларов появилось здесь. И вы видите, когда деньги пойдут сюда в рекламный бюджет, у вас будет работать 1300 долларов. И таким образом на данный момент с 8 по 15 июля работая данная акция, проект стимулирует заинтересование людей, чтобы люди... Тестировали, как работает офлайн-шопинг, как работает онлайн-шопинг. Онлайн-шопинг дает плюс 10% от НБО, то есть мы заходим в онлайн-шопинг, выбираем нашу страну, выбираем, например, какой-то магазин, покупаем себе тот или иной товар, получаем кэшбэк 10% до 20% и так далее по-разному когда мы это сделали, пополняем, допустим, MarketBot и получаем от наших НБО дополнительно сумму средств. И это очень круто, потому что данная возможность реально увеличивает наш бюджет и увеличивает бюджет каждого из наших партнеров. То есть вы пришли с вашим партнером, встретились, например, в KFC, ну, или в другом месте, да, показали, как он может зарабатывать со своей тысячи долларов, Сделать 2000 если он просто тысячу инвестирует в маркетбот, в платную рекламу. И а, он может сделать из нее 2, ну может быть чуть меньше, там 1800. Но если бы он хотел, он может сам протестировать офлайн шопинг и онлайн шопинг. И купить себе на бирже НБО, закинуть его, оно появится вот здесь. Он может получить до 30% дополнительно к своей сумме пополнения. То есть он заработает тогда порядка 120 или более даже процентов, потому что не 1000 пойдет в работу, а 1300. И это реально круто. И именно поэтому сегодня мы проводим вот такой вот вебинар для всех партнеров, чтобы донести информацию о том, что каждый лично может протестировать, как работает данный сервис, как работает данный сайт, и зарабатывать, увеличивая свои средства. Но если поставить себе цель, например, вот я рекомендую быть умным инвестором и позаниматься с платформой намного серьезнее, чем просто закинуть 100 долларов или 200 долларов и как взять его один из 10 или 20 проектов, в которых я закинул по 100 долларов. А отнестись серьезнее к платформе. То что можно сделать? Давайте посмотрим с вами вот здесь, вот я тоже это рассказываю для новичков, что проект партнерский, который сотрудничает с АИ-маркетинг, имеет вот такую вот определенную шкалу. Посмотрите, друзья, если вы, например, сейчас как новички, вы воспользовались данным предложением, сегодня обязательно пополнили свой баланс, сходили в KFC или в Магнит или в другой какой-то либо магазин и протестировали и кэшбэк оффлайн, и онлайн, и вы видите, что реально сервис зарабатывает на кэшбэке, и вы можете поделиться этой информацией, то есть вам для этого нужно только телефон и компьютер, и вы можете уже делиться информацией и зарабатывать хорошие деньги. Я уверен, что вам будет очень полезно сделать для себя такой вот марафон на ближайшие 90 дней, Записать его на большом листе бумаги, повесить у себя там, где вы сидите за рабочим столом, разбить этот марафон на три месяца, поставить себе вот такую вот цель трех месяцев, что я буду посвящать два часа моего времени, минимум два с половиной хотя бы даже часа, целенаправленно делясь информацией с моими партнерами, пускай они тоже протестируют, работает ли данный сервис или не работает и буду делиться своим подарочным сертификатом, а он же у меня есть и я не плачу 50 долларов человеку лично со своего кармана когда он активирует мой подарочный сертификат а проекта и маркетинг платит эти 50 долларов то почему бы мне все таки не изменить мою жизнь в лучшую сторону и не начать делиться подарочными сертификатами минимум три штуки в день активируйте ребят говорить своим знакомым подарочные сертификаты, инвестируйте хотя бы 50-100 долларов, тестируйте вместе со мной. Что мы можем таким образом получить, если мы вот целенаправленно в течение трех месяцев сделали такой марафон? Мы можем, ребят, получить 10 тысяч партнеров в нашей команде. А начинаем мы всего лишь с одного меня, с желанием моего заработать хорошие деньги в данном проекте. Пускай э, нам будет очень трудно и мы всего лишь за 90 дней сделаем вот такой вот результат. Смотрите, за первый месяц мы сделаем 32 тысячи товарооборотов. За второй месяц мы просто удвоим наши результаты. И за третий месяц мы еще раз удвоим наши результаты. А это реально. Я вам сейчас покажу также статистику, и вы это тоже увидите. И заработаем за эти три месяца 9600 долларов только по бонусной программе. Дальше вы просто будете в шоке, что ваша команда будет также удваивать результат с каждым следующим месяцем. Вы можете посмотреть, сколько месяца вам надо, чтобы заработать себе денег на квартиру, к примеру. Либо кому-то нужна машина или новая машина. Все конкретно в вашей фантазии. Но вам необходимо записать себе эти вещи на листе. Поставить себе дедлайн, что вам надо до конца э, месяца или до 10 числа, а сейчас ровно месяц прошел, спустя как мы запустили наш марафон, начиная от годовщины, да, знаете, что 10 июня была годовщина, и мы запустили такой марафон, который уже продлился реально месяц, и сегодня первый месяц заканчивается. Очень мощные результаты были за этот месяц, многие партнеры забрали бонусы. 100 долларов, 500 долларов, 1500 долларов, некоторые и два раза забрали бонусы также мелкие. Марафон действительно работает. Только если вы серьезно к нему отнесетесь и начнете действовать вместе с партнерами, потому что и самая главная вещь, почему мы зарабатываем в данном проекте. Он зарабатывает, это очень важно. И каждый партнер может действительно проверить, что проект зарабатывает на кэшбэках, это надо, чтобы каждый проверил, тогда у человека будет серьезная уверенность, он не будет отвлекаться на разные вещи, а предложений на рынке очень много, но таких как вот здесь единицы и три месяца сделав работу, вы посмотрите, что вы создали себе регулярный мощный поток пассивного и активного дохода. Действуя таким образом, в течение первого месяца, когда вы поставили себе дедлайн, то есть у вас есть цель сделать 32 768 товарооборот, вы ежедневно подключаете новых партнеров в течение первого месяца, то именно вот то, что вы это делаете, и делитесь информацией, заставит тех людей, кого вы пригласили, которые сказали, вам может быть нет, или сказали бы я подумаю, или которые сидят в чате, наблюдают, это их как раз-таки заинтересует, опять же, то есть они начнут проявлять интерес, потому что вы не упрашиваете их помочь вам раскачать. Вы качаете без них, это очень важный момент. И они так скажут, вот блин, поезд уходит, надо быстрее вскакивать в первый вагон. Таким образом они начнут также просыпаться и двигаться вместе с вами. И я как бы важную мысль хочу сказать этим, что регистрируя по три человека в день. Постоянно ищите новые контакты, новых людей, делитесь каждый день, пускай это будет вам в кайф. То есть вы делаете это именно потому, что хотите помочь людям зарабатывать деньги в интернете, а не потому, что вам надо быстро урвать деньги в интернете и сматываться. То есть именно по другой цели, да, что э, маркетбот действительно работает на кэшбэке, есть хорошая возможность удвоить, утроить свои средства, и поэтому вы делитесь этой информацией. Так вот, друзья, если в течение первого месяца вы сделаете вот такой результат, то есть, подключая по три человека в течение 30 дней, вы зарегистрируете только к себе в команду сами лично 90 человек. Пускай из них только 9 человек скажут, «Вау, ты меня заинтересовал, я побывал на том вебинаре, где...» Вели мощно, рассказывали про партнерскую программу и так далее, мне это заинтересовало, спасибо, что мне дал информацию и этот человек начнет вместе с вами качать, то есть вы получите 9 человек и вы во втором месяце уже будете делать то же самое, что вы делали в первом, то есть вы будете делиться информацией о том, что есть возможность заработать по партнерской программе, также Активно, как и по пассивной программе, да, то есть разместив просто средства в маркетбот. Таким образом, за второй месяц, друзья, 3 человека в день, у вас 900 человек в команде. Вы представьте себе, какая огромная у вас уже будет команда всего лишь за 2 месяца. А за два месяца мы говорили, да, что за второй месяц мы просто удваиваем средства. Вот посчитайте, если у вас будет 900 человек в команде, которые просто по 50-100 долларов сделают активацию, чтобы протестировать. Пожалуйста, вуаля, вы забрали бонус 2500 долларов. Если двигаетесь вы дальше, а вы будете двигаться дальше, потому что вы увидите, что данная система работает, потому что в ней нет ничего трудного, так как 3 человека в день, Зарегистрировать может каждый, не это не трудно, потому что достаточно только создать список, поставить себе цель, выделить два часа, набрать своего знакомого, поделиться с ним видео, поделиться с ним постом, маркетбот показать, созвониться с ним, показаться, показать ему кабинет и активировать его сразу после регистрации, то есть, то есть после презентации. Активировать ему подарочный сертификат, закрепить за собой и добавить его в чат. Это недолго, это не трудно. Сделав так, двигаемся дальше. Я понимаю, конечно, что не все могут сделать такую движуху, но я вам хочу сказать следующее. Вам достаточно даже двоих человек, всего лишь двоих человек, допустим, если вы поделились информацией, допустим, и подключили только двоих человек. И представьте себе, что эти люди вот они протестировали, и эти два человека выстроили вам вот такие, такую вот команду огромную, да, то а, вы сможете забирать бонусы по партнерской программе, потому что здесь очень важно, чтобы у вас была не одна ветка, а две ветки, то есть как минимум две команды, которые будут расти. И это очень важно. Поэтому, друзья, а, достаточно даже двоих, но я, допустим, сегодня достучался до вас как до активного, амбициозного лидера, который не просто смотрит на первые бонусы, чтобы их забрать, допустим, да, там вот 500, 1500, 2 или 5. Вас интересуют бонусы по более, да, допустим, там на 150 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Все начинается сейчас. Если вы конкретно действуете активно и у вас каждый месяц в команде активных партнеров прибавляется плюс 9 человек, то представьте себе, вы зарегистрируете 27 человек, представьте себе, и поможете этим людям пройти простой путь а, в 100 дней к миллиону. То есть за 100 дней, в принципе, реально сделать миллион товарооборот, потому что мы, так скажем, тестируя, не занимаясь проектом, в принципе, вышли на крутые результаты, очень слабо занимаясь данным проектом. Это я вам очень серьезно говорю. И хочу вам показать вот здесь. Есть такая небольшая статистика, в которой а, видно, что а, за 14 дней, то есть просто теста, потому что мы не знали, работает проект, не работает, уже было получено 600 долларов бонуса. Это реальная статистика по дням. За 28 дней в проекте, не занимаясь проектом, просто поделившись информацией, а ты слышал, что ANB Network работает. вот Просто таким вот образом. За 28 дней уже заработался бонус 1500 долларов. За следующие, я показываю дни от старта, то есть за 47 дней от старта был товарооборот 65 тысяч и бонус 2500 за 70 дней от старта был забран на 1 июня бонус 5000 долларов, за 90, вот видите, один день был 23.06 ровно за 90 дней, потому что с 23 марта вот как раз таки началось такое вялое, делиться начались мы информацией там, а вот ты слышал, что работает и какой-то там есть маркетбот еще и так далее. Бонус 10 тысяч и за 107 дней уже бонус 20 тысяч и товарооборот уже более полмиллиона долларов. То есть это то, что сегодня мы рассказываем, делимся информацией да, вот от нашей команды для всех, кто нас слышит. А, показываем на реальном примере, что если вы поставите себе цель, вот реальную такую цель жесткую, да, что за 90 дней хочу сделать, Мощный товарооборот, то будьте уверены, что 131 тысячу вы сделаете за 90 дней. Так как она при вялом э, движении нашем была достигнута за 70 дней. То есть, если нормально вы начнете двигаться и дубликация ваша начнет работать, то я вас уверяю, что вы можете выйти и на миллион товарооборота за 100 дней. И это реально. Но даже если вы не... Сделали это за 100 дней, не сделали миллион товарооборота, то мы приходим к той первоначальной цели, которую мы поставили себе. А это 131 тысяча, мы заработали 9600 по бонусной программе, не считая партнерских начислений, не считая еще пассивного дохода и так далее. И в принципе результат достигнут. Поэтому поставьте себе минимальную цель, это 131 тысяча. Поставьте себе максимальную цель, это миллион 48 за 100 дней. Поставьте себе такую цель, запустите свой марафон, распишите себе по месяцам, потому что, почему это важно расписать, если вы этого не распишите, у вас не будет дедлайна, то есть вы там один день пригласили, другой день не пригласили, время пролетело, вы там типа что-то сделали, что-то пост, может быть сторис, и как вроде что-то есть, но результата нет. Если поставите себе цель, что в течение 30 дней, вот до 10 августа, у вас сейчас есть цель, начните, поставьте себе 10 июля, мой, мой первый день работы, начнем сегодня. До 10 августа мне нужно сделать цель 32 768. Для этого мне нужно разместить информацию в соцсетях, публиковать сториз о конкретном проекте. Показывать партнерам минимум 1-2-3 презентации в день. То есть я их подтягиваю в KFC, я их подтягиваю, например, в Starbucks и так далее. Показываю им информацию на своем личном кабинете. Таким образом, вы 2,5 часа в день минимум посвящаете в среднем да, на развитие проекта. И спустя месяц вы увидите мощнейший результат. Тогда вы собираете несколько людей, которые находятся вот в этой десятке. Тех, которые будут больше всех зарабатывать вместе с вами. Потому что в проекте можно заработать на пассиве, закинули деньги, ничего не делаем. Но можно быть умным инвестором, закинули деньги и действуем. И таким образом очень сильно быстро будет увеличиваться ваш товарооборот, если вы будете делать одни и те же действия на протяжении трех месяцев. Давайте посмотрим, что можно сделать. Допустим, вы вот реально отпахали, так как немногие отпахивают в MLM. То, что многие подключают 2 человека, 3 человека и все. Но, допустим, вам это зашло в кайф, потому что вы делитесь информацией, потому что, ну почему бы нет, проект зарабатывает на реальном кэшбэке и можно делиться этой информацией, и вам это в кайф. То представьте себе, за 90 дней вы подключили 270 человек, из них только 27, я не говорю про пассивных инвесторов, начали работать в партнерской программе. И, допустим, пускай а, все то есть, пускай все партнеры активируются на 500 долларов. Мы говорим в течение года, вот если посчитать, допустим, что они не инвестировали по 100, а потом реинвестировали еще, увеличивали. Допустим, вот за целый год, к примеру, вашего подключения 270 человек закинуло просто по 500 долларов. То за это время у вас будет товарооборот 5 миллионов долларов, друзья. Вы примерно заработаете 350 тысяч по партнерской программе, а по бонусной 239 тысяч долларов. То есть вы просто себе сядьте, посчитайте по вот этому вот эм, бонусной программе по, марк, по маркетингу. И вы будете просто в шоке, что дает дубликация 3 человека в день. И когда ваши люди спустя месяц, я уверен, что не всегда получится 3 человека в день, но я также уверен, что 9 человек за месяц активных можете спокойно вы найти и подключить этих партнеров к себе в команду. Таким образом, друзья, у вас начнется мощное движение. Спустя три месяца вы видели, как цифры увеличиваются? Да? Представьте себе, что будет спустя три месяца. А я хочу напомнить, что через три месяца примерно проект АИ маркетинг дает возможность. Посетить Гонконг и приглашает также людей, кто сделал товарооборот около 32 тысяч или более, забрал бонус 1500 долларов. То есть я так понимаю, это лишь мои мысли, что проект видит амбициозность этих людей, приглашает их лично, приглашает их лично на конференцию в Гонконге. Таким образом, друзья... Есть три месяца еще для того, чтобы выполнить нужный товарооборот. А нужный товарооборот, потому что приглашение получить это одно, а приехать по приглашению за счет проекта это совсем другое. То есть вы, получив приглашение, не еще не квалифицируетесь на приезд. Выполнить нужно седьмой уровень сделать, то есть это ведущий директор, вот здесь вот а С товарооборотом 524 288 и забрать бонус 20 тысяч долларов. Таким образом вы имеете возможность полететь за счет проекта на конференцию, которая будет 22 октября по 26 октября. Посвященная онлайн и офлайн кэшбэку, это как раз-таки то, что сейчас стимулирует проект, именно вот эти вот онлайн-шопинги и офлайн-шопинг, с которого вы также получаете как с пополнения рекламного баланса, также с каждой покупки по онлайн-шопингу, по офлайн-шопингу вы получаете также процент. Эта конференция будет посвящена именно этому. Таким образом, друзья, за. Ближайшие три месяца у вас есть возможность, используя это время, сколотить команду из 10 тысяч партнеров с товарооборотом в полмиллиона да, долларов, забрать 39 600 долларов бонусами и получить, так скажем, зарплату еженедельную, потому что сразу скажу, что проект выплачивает бонусы, с расчетом 1000 долларов в неделю, что говорит также о долгосрочности проекта и о желании долгосрочно работать данному проекту. И это очень круто, если вы сейчас задаете вопрос, сколько работает проект, а действительно ли надежно и так далее. Хочу подытожить, что это как раз таки все нацелено на долгосрок. Также то, что есть время ожидания в проекте, вы видите, да, у меня есть в ожидании средства, это тоже и дает долгосрочную возможность развиваться проекту и зарабатывать и давать нам также возможность зарабатывать и делиться информацией поэтому друзья благодарю вас всех кто был сегодня на презентации проекта АИ-маркетинг и проекта аи Network. надеюсь данная информация вам была полезной используйте данную информацию в соцсетях вы можете взять прямо это видео закинуть его себе на канал, вы также можете перейти на канал, который, на котором находится это видео, взять любое другое видео, которое посвящено АИ-маркетинг или АИ-нб-нетворк, а также скачать официальные ролики проекта и конкретно загрузить к себе на канал и это видео со своими реферальными ссылками давать уже своим партнерам и делиться этой информацией. Так как проект действительно развивается, интересно развивается, проект платит, этому мы убеждаемся ежедневно. Рад был для вас сегодня потрудиться.